Привет, друзья! Сегодня будем создавать сторис для инстаграм. Выглядеть будет это примерно вот так вот. С правой стороны можете видеть видео. У нас плавное появление наушников. Сзади идет свечение. Наушники постоянно увеличиваются и плюс ценник. Цена перечеркивается и сверху падает новая цена. Вы, естественно, можете поставить любой свой товар и текст. Я лишь покажу, как создавалась эта анимация с полного нуля. Поехали! Прежде чем начать создавать анимацию, вы должны продумать ее небольшой сценарий. Обычно, если я уже заранее знаю, что у нас будет анимированный баннер в дизайне, я это продумаю уже в самом фотошопе. Остальное уже дорабатываю в After Effects. Так и было примерно в этом случае. Дальше вы уже продумываете в самой программе After Effects очередность создания анимации. Ну, к примеру, я сначала проанимирую фон, появление наушников, затем текст и уже прайс в конце. Все так же как идет в анимации. Начнем с фона, поехали. Пока что все это удалим. В первую очередь мне нужно в окно диспетчера файлов запихнуть нашу исходник, в моем случае это файл PSD. Дважды щелкаем на это окно, расположение окон вы можете самостоятельно настроить с помощью окна Windows и перетаскивая окна между собой. Откроем наш исходник. Так, прям по SD шка Открыть. Здесь ставим Composition в первый вариант и нажимаем ОК. Ok. У вас откроется здесь композиция. Дважды щелкнет на нее. Он переместится вниз в окно создания анимации. После этого... Все, что вы упаковывали в фотошопе в папке, у вас превращается в композиции здесь. Это вложенные композиции, вы можете анимировать их в отдельных вкладках. Я советую все лишнее уже в фотошопе удалять. Примеру здесь я не убрал какие-то участки. Нажимаем Delete. Здесь у нас видимость окна, видимость файла. Если стоит глазок, значит файл видим, если нет, значит скрыт. Все лишнее мы удаляем. Так, вот тоже небольшая ошибка, то, что я сразу не переименовал файлы. Это у нас линия, сайт, бэкграунд. Да, также советую глазиком удобно смотреть, где какой файл, скрывая и показывая его. Вот, я начну с анимации наушников и фона. Дважды щелкаем на композицию, вот этот вот значок. Если, конечно, я в папке не упаковывал, то у меня все было бы в одном файле. Как вам удобнее? У меня открывается новая вкладка, цветовой баланс, сами наушники и фон. Мы сразу их назовем, ну, пусть будет head и фон. Первое, мне нужно понять, какие файлы будут анимировать вместе. Вот, к примеру, цветовой баланс и фон синий. Они должны у меня появляться и исчезать вместе, потому что они привязаны, вот цветовой баланс привязан, в свою очередь, к освещению наушников. То есть, помните, я создавал дизайн и показывал, что это будет создавать небольшой оттенок синего на наушниках. Значит, я их привяжу между собой. Берем эту воронку и привязываем к бэкграунду. Все, то есть, когда я буду сейчас делать анимацию бэкграунда, цветовой баланс будет также изменяться. Я думаю, с него и начнем. Все лишнее я скрываю, то, что мне не нужно. Анимация будет у меня сейчас по опасности. Нажимаем букву Т, что мне кажется не очень логично, потому что scale примерно буква S, P position, а опасности по букве Т, почему-то. Было бы логичнее по О сделать ее. Ладно, не суть. Можно анимировать от начала анимации или от ее завершения. Я начну, в этом примере покажу. От завершения, к примеру, на первой секунде я хочу, чтобы у меня анимация свечения появилась полностью. Даже не на первой, на первой, наверное, будет быстро. Пусть где-то до 5 секунд у меня будет анимация появляться. Я ставлю ключ opacity. Где-то до 45% будет. Чуть-то увеличу. Что классно, при э, импорте из фотошопа, у нас сохраняются все настройки прозрачности или непрозрачности. 45% у меня будет на 5 секунде. Ставим на нулевую секунду. Здесь у меня будет опасти на нуле. Проверяем. Нажимаем пробел. И видим, что сейчас плавно в этом окне появляется анимация. В целом мне это подходит. Выделяем оба ключа. Нажимаем F9. F9 влияет на скорость анимации. Чтобы она не была у нас линейной. Проверим. Да, окей. Дальше проанимируем наушники. Сначала они у нас будут появляться снизу, при этом немножко увеличиваясь. И где-то до 10-7 секунд примерно они у нас будут продолжать немного увеличиваться. Что это значит? Мы анимируем по position, нажимаем P. Это у нас уже будет конечная позиция где-то на первой секунде. За одну секунду значит у нас будет появляться. Нажимаем на ключ, ставим на нулевую точку и опускаем ниже. Окей, проверяем. Раз. Появились. Первый раз анимация будет немножко подтормаживать, потому что Photoshop, ой, Photoshop, говорю, After Effects, подгружает, рендерит нашу анимацию. Второй раз уже быстрее. Окей. Теперь еще проанимируем по масштабу. Я хочу, чтобы Scale, нажимаем S. Ставим первую точку. В этой точке у нас был таким, какой он есть а в нулевой точке он у нас будет чуть меньше, где-то до 90 процентов, проверяем, ага. только я хотел чтобы он увеличился у меня еще до 6-7 секунд, постоянное плавное увеличение, это придает динамике анимации, раз и все, чуть-чуть-чуть-чуть он у нас продолжает увеличиваться. Это сильно не отвлекает пользователя, потому что если было бы резкое прям увеличение, это немножко нервирует. А здесь плавненько. Выделяем оба ключа. F9. F9 мы нажимаем, чтобы анимация была не линейной, а более естественной. Еще я хотел по параметру position. Здесь не сделал F9. Плюс настроим отдельно график. Этот график отвечает за анимацию. Вот в этом ключе. Это пиковая скорость анимации, и здесь будет замедление. Сейчас вот. Чтобы у вас показывался график, не забудьте поставить вот здесь Speed Graph. Так, проверим. Это вот высшая точка. Здесь максимальная скорость, а здесь небольшое замедление. Я ее сейчас немного настрою. Нажму вот сюда. Я хочу, чтобы анимация появлялась более быстро, а в конце немного замедлялась. Сдвинем график вот сюда в сторону. И проверяем. Сначала резкое появление. И в конце немного плавности. Еще чуть-чуть сдвину график. Где-то до примерно 2 секунд. И вот здесь. Чтобы скорость более быстро у нас набиралась. Раз. Все. Да, то, что я хотел. График скрываем. Первая часть анимации у нас сделана. Возвращаемся на вкладку назад, проверяем. Угу. Сначала немножко подтормаживать, потом ОК. Дальше мы будем анимировать текст. Так. Только единственное, что при, э, после того, как я переместил сюда файл PSD, вот у нас формат, он у меня не редактируется. Чтобы он стал вновь текстовым, нажимаем правой клавишей Создать Редактируемый текст Вот, Теперь это обычный текст, как и в фотошопе Только теперь мне нужно сделать их на три разных строчки Ctrl-X Удаляем лишнее и вставляем все это дело на новую строчку Только вот этот файл мне нужно продублировать Ctrl-D И делаем то же самое с третьей строчкой Я переименовал текстовые слои и расставил их по порядку. Теперь создадим анимацию. Сначала для первой строчки раскрываем параметры, включаем animate параметр opacity. Сейчас смотрите просто по порядку и попробуйте повторить свои анимации. Раз. Включаем здесь ключ. Сначала идем на 0%, включаем ключ. Первый. Дальше раскрываем папку range selector. Advance. Далее выбираем значение Shape, вместо Square ставим Ramp Up. Вы можете самостоятельно попробовать разные параметры, посмотреть, как будет вести себя анимация. Я сейчас этого делать не буду, потому что здесь параметров много, чтобы не затягивать это видео. Ramp Up, дальше. Оба значения Easy поднимаем на 100%. А анимировать мы будем по параметру Offset. Что это значит? Эти слова у нас будут плавно появляться от минуса к плюсу. ставим на минус 100 включаем ключ сдвигаем на таймлайне на тот промежуток, за который будет появляться слово чуть меньше, чем за секунду и ставим на 100% проверяем ага мне результат устраивает, выделяем все три ключа нажимаем F9 затем Ctrl-C не забудьте про ключи опасности иначе работать не будет Сворачиваем, включаем слой стерео, Ctrl-V, вставляем наши ключи, проверяем. Появляется первое слово, после него второе. Еще раз. Только меня не устраивает эта небольшая задержка, поэтому я раскрываю те ключи и сдвигаю их немножко влево. Так, смотрим. Раз. Вот в этом периоде у нас будет начинаться вторая анимация. Сдвигаем влево. Раз. Два. И где-то вот на этой секунде будет появляться третье слово. Я прям оставлю это здесь. Сверну эту папку. Выбираем Headset и включаем Ctrl-V. Вставляем наши ключи. Проверяем все вместе. Раз, два, три. Сначала с небольшой задержкой нужно еще раз включить. Ага, все, меня в целом результат устраивает Вот такое вот появление текста И последнее, что нам осталось пронировать, это появление ценника Здесь дизайн немножко неправильно, я это дело выставил Я хочу сейчас переделать Кстати, если вы не видели видео прошлое по созданию дизайна для этого сторис, Сейчас наверху вот здесь появится подсказка Перейдите, посмотрите Я создавал это в фотошопе Перейдем к анимации ценника, но сначала я расставлю немножко по-другому. Осталось самое мелкая и муторное, это заанимировать наш ценник. Плавное появление ценника 6.990, дальше зачеркнем его линии и падение сверху 4.990. Для начала берем здесь лишний слой этой линии, дэрит, он нам не нужен, мы сейчас будем создавать его заново. Прайс поднимем чуть повыше, он у нас будет падать вот отсюда, новая цена. Переходим снова на нашу композицию Price. Так, не забудьте сразу же переименовать, не переименовать, а переделать в конвертируемый текст через Create, как я показывал в начале. Шейпы в объект удаляем. Все шейпы, которые будут подвергаться анимации, лучше создавать в After Effects заново, потому что формат PSD, который у нас переходит из Photoshop, он подвергается меньшим, имеет меньшие возможности в плане анимации. Так, начнем сначала. 4.990 откроем. 6.990. Так, ресет. Это не обращайте внимания, просто я сейчас тут редактирую немного. Опускаем ниже. Так, посмотрим, нормально ли он здесь. Чуть-чуть повыше. Ага. Первый шаг это плавное появление... Цифра 6990 по опасности. Нажимаем на Т. Вот я на автомате нажал на О. Так, лишние ключи удаляем. Они нам не нужны. 6990. Появляется у нас здесь за одну секунду. Ставим ключ. И на нулевую секунду ключ на 10% на 0. Проверяем. Ага, подходит. После того, как появится полсекунды, где-то у нас постоит, и зачеркивается. Рисуем для этого шейп. Берем инструмент перо. Щелкиваем вот здесь на свободный пространство, чтобы появились его параметры. Fill выключаем строк на 6 пикселей. Красная линия. Жмем один раз, удерживаем SHIFT, второй раз чуть-чуть приблизим сразу переименуем в line и перетащим его вот сюда зачеркиваем что дальше мне нужно переместить anchor point вот сюда в середину зачем? смотрите мы будем анимировать его по scale если оставим как есть то масштабирование будет происходить из центра, потому что он находится в середине. Отменим. Зажимаем клавишу Y. Ой, нет, вру. Сначала выбираем вот здесь. И тащим. Можно без зажатия UI. Вот здесь будет происходить наша точка, анимация. Снова на Scale включаем сто процентов вот сначала будет на нуле и где-то через полсекунды на сто процентов проверяем 6990. раз зачерк чуть быстрее подвинем ближе друг к другу ключи сюда Все отлично, после этого сверху падает 4990, новая цена. Так, вот на этой секунде после зачеркивания 4990 у нас находится на новой позиции. Поднимаем повыше. Так, сразу нужно подумать, что еще будет происходить на этой точке времени, а именно линия будет у нас спускаться ниже. А 690 будет у нас сплющиваться. Можно занируть эти параметры сразу же. Сначала 4990 позишн Первый ключ. Так, у нас будет падать он где-то. Отсюда, да? Угу. Давайте вот здесь упадет. А в этой позиции будет находиться он выше выше, в этой точке его по идее будет загораживать наушники, и не будет видно. Бам, перечеркивается. Падает. На этой же секунде 6990 у нас будет сплющиваться. На scale, уменьшаться. Вот здесь будет начинать уменьшение выключаем привязку и сплющиваем так рано ставим ключ сначала а потом вот здесь получается сплющиваем на ноль. проверяем бум окей чуть-чуть подальше будет происходить сплющение пораньше Так, теперь линия, она будет уходить у нас вниз. Так, line position. Начинаю вот с этой точки, ставим ключ. Ночное движение. И вот здесь получается опустится ниже. Я просто стрелки на клавиатуре. Все. Проверяем. Зачеркивается, падает. Выделяем все ключи, нажимаем F9. Проверим, как будет работать наша анимация на изначальном файле. Ага. Только анимация будет начинаться у нас вот отсюда, после появления текста. Берем прайс, выбираем инструмент перемещения и сдвигаем немножко линию его вправо. Вот здесь. Так, поднимаем немного повыше прайс. Либо полностью здесь, либо 4990 поднимем повыше вот тут. Так. чтобы наушники его закрывали полностью. Так, вот на этой секунде еще нужно чуть повыше поднять файл. Перечеркивается и падает. На этом все. После этого вы сохраняете нашу анимацию через файл. Экспортировать Adobe Media Encoder. Вам нужно будет скачать такую же программу. И дальше отсюда уже сохраняете в нужном вам формате. Если хотите, запишу отдельное видео по экспорту анимации. Все исходники к этому видео будут в блоге ВКонтакте, ссылка будет в описании. Обязательно подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали, ставьте колокольчик. И до следующего урока. Пока!